Едем в Батайск. Заклинил замок зажигания Volkswagen Golf. Будем решать вопрос Цель на месте. Скорости 90... Volkswagen Golf заклинил замок зажигания. Приехали на месте. Сняли его. Номера, не Починили. Сейчас будем ставить на место. Покажу, как дальше это все получилось. Закончена ремонт замка зажигания.